Привет, Шим! И снова с вами Игорь Степин. Вот так красиво работники ДПС отработали 11 мая в день прорыва дамбы в районе Серебренки по безостановочному пропуску спецтранспорта, доставляющего грунт, на дамбу в район очистных сооружений а точнее садовых участках серия нашего киномая посвящена красиво молодцы артура ну и естественно здесь ты тоже можешь выиграть кое-что интересное поездка в лондон это очень круто поверь мне на слово Ну и соответственно ты можешь побродить по местам где снимали этот фильм а все это подарит тебе уже бригада у до 16